А уже вечером Владимир Путин по видеосвязи принял участие в заседании Высшего Госсовета Союзного Государства России и Беларуси. Вместе с Александром Лукашенко президент утвердил целый ряд принципиально важных документов. Среди них почти три десятка союзных программ и обновленная военная доктрина. О том, что они меняют в отношениях двух стран и почему оба президента убеждены, что именно сейчас для Москвы и Минска настало время более тесного взаимодействия, наш обозреватель Алексей Петров. Путин из Севастополя, Лукашенко из Минска. На связи также премьер Мишустин и спикер Софеда Матвиенко. Президент России отмечает по-своему символично, что заседание проходит в день народного единства, который символизирует любовь к родине и дух единения. У двух стран и история, и ценности общие. Россия главный деловой партнер для Белоруссии, а впереди новые масштабные проекты. Речь, например, идет о создании общих рынков нефти и газа. Но вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа. И Республика Беларусь сегодня получает газ от России в 7-8, а то и в отдельный момент в 9-10 раз, раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках. И даже по, если говорить и сравнивать с, с поставками нашим потребителям по долгосрочным контрактам «Газпрома», и то в три-четыре раза дешевле. Это касается граждан Белоруссии, это касается домохозяйств, которые приобретают энергию вот по таким минимальным ценам. Это касается всей экономики Беларуси. В этом году запущен первый блок Белорусской АЭС. Но теперь сотрудничество предстоит вывести на новый уровень. В центре внимания 28 союзных программ, которые нацелены на унификацию законодательства двух стран в самых разных сферах. Союзное государство для Беларуси — приоритет из приоритетов. По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. У Беларуси есть амбиции в космосе? Хотел бы также напомнить о... Высказанном белорусской стороной и Александр Ильгович сейчас тоже упомянул об этом: предложение о возможном включении в состав экипажа Международной космической станции белорусского космонавта. Мы вчера только с руководством Роскосмоса на заседания в Сочи говорили об этом. Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем. Позади огромная работа на уровне кадминов. Союзные программы охватывают макроэкономическую, промышленную, аграрную политику. Общие правила конкуренции, единый транспортный рынок. Мы понимаем, что действовать придется в непростых условиях. Идет борьба с коронавирусом, усложняется международная конъюнктура, продолжаются торговые войны, усиливается санкционное давление. И в этой ситуации укрепление интеграции наших стран – самый верный путь. Только вместе мы сможем эффективно противостоять кризисным явлениям и их последствиям, новым вызовам и угрозам. Особое внимание вопросам безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств. И Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу. Все нюансы согласованы, и Александр Лукашенко стремится завершить подписание. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я. В конце встречи белорусский президент посетовал Владимиру Путину, что давно не бывал в Крыму. Украина закрыла для Беларуси, вы знаете, небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что с собой возьмет Крым, покажет новинки, что там нового сделано, сделано немало, по дороге привезет э, в Крым. Ну вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Если не в Крыму уже, ну, в, может, в Питер э, съездим на родину, посмотрим. Ну, это так, для разрядки напряженности. Но, но в этой шутке есть доля только шутки. Мне, конечно, хотелось бы и памятник посмотреть. Памятник очень хороший, рекомендую посмотреть. Символика, когда два брата-близнеца, два флотоводца стоят вместе на пьедестале, на этом, э, рядом, все-таки является действительно символом на возвращение к единению многонациональной российской нации. Конечно, мы всегда будем рады вас видеть, чтобы вы могли посмотреть это. Путин еще раз отмечает: многие страны, столкнувшись с потерями из-за пандемии, сейчас наращивают интеграцию. Теперь общая экономика союзного государства будет развиваться еще интенсивнее. Алексей Петров, Юлия Воробьева, Дарья Наземцева, Владимир Озеров Анастасия Матвеева. Вести.